Зеленая песня Я подарю тебе зеленую песню, я подарю, не заберу ее назад, ты будешь очередь зеленой песне, да и не сама это. Зеленым порохом взорвутся, облака Зеленый станет вдруг белая стая, Она заденет меня, меня слегка И превратится вдруг зеленые мысли Они расстаются в зеленые речки Я вот тут упаду туда, она бежит быстро И в ней стану зеленым человечком. И не узнать меня всем даже маме, Всегда мечтала о зеленых волосах, всегда мечтала о зеленом сарафане, всегда мечтала о зеленых глазах. На-на-на-на-на-на-на, на-на-на. на на на на на Прекрасно буду, как царевная лягушка, И любятся меня сильнее и сильнее Когда узят меня мои подружки, От злости все они по зелени Как хорошо, что ты такой зеленый, как хорошо, что ты не голубой на, на, на. на на на на на на на на на на на на Я подарю тебе зеленую песню, а ты подаришь мне зеленых роз, Мы будем вместе петь зеленую песню. Мы будем счастливы тысячи лет. The bunch